<решил> Это ты не пик. Здорово. А я вот понимаю, что ты ду и. Ха? Явился. Путешественник обязательно в порядке. Ну чего привез? Гору шить? А ты что, счет по ним в колхозе, ведешь? Да на тебе их и не перечесть. Как песок морской. На человека-то не похож, а так топор изношу. Да и не топор, я пишу. Не топор. Был епишка. А теперь бригадир шестой бригады, Епифан Васильевич Чанцов. Видал? Uh, uh, да нет тебе место красил. На трон-то дурака посади, все равно царь будет. Вредить. Вредить? Эх ты. Потому что я страну искал для общего блага. Это ж какую такую страну? Мурарии. Ну и оставался бы там. Нам бы легче жилось без вас, чертяков. А под окнами не лазить. Ноги вытер. Да. Невкусно принимаю. Свет, свет, свет, свет. Это я, я, Никита Гурьянов, действительно, я не стал того света. Ай, Никита Семенович! Ай, Никита Семенович! Это, это научил сырье. Я теперь поучил сырью, а не вор и не спекулянт какой-то. Ты из каких теперь будешь? А из единоличных мы, и еще твой кум. Тират Гусев, вот, пара нас на, на селе, а ты жив! Жив! Гоу! Любознатель, да! А тут болтали! Черков! О, память-то! Пять лет на селе не был, а свой дом нашел! Мы живем еще. Серко. Вот. кто? Племяш твой. Кирка Ждаркин. Директор МТС. Заметальес, слышь, что что произошло-то? 17 человек. Пойдем к Филату Гусеву, а? Поговорим? Пойдем? Ну что ж, можно. Пойдем. Ну, вот так и колесил по России пять лет. Пять лет. Ну, а страната? то Страна-то? Муравия. Как она? Земля там что? Непознательно. Мужику земляк. Мужику. Мужику. Мужику. А, а газет там есть? Газеты? нету. А тут газеты одолели, что ему. Ну, а... Милиции, к примеру, там есть. И милиции и кум нет. <свист> а как же с ворами? А там без замков живут. Зато, понимаешь, вот так по шаше идешь, торчат колы, а на колах башки. <свист> Ведь там как? Вора пымают, голову ему, как куренку. Шасть и на Вот и нет воров. Да. <свист>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 А Ну, Никита Молченик, сцапают тебя турки. А да мужского существа лишать, да баб пошли в Дугареве караулить, а. Подумал вот так. Да и назад. Да. Стало быть, нет такой страны Муравия? Есть.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 Ондер получил. 17 человек на селе отравили. Вот те. Ондер. <кười> <кười> <кười> <кười> <кười> Слышу. Все. Нет кто? Так и чай, Илья Максимович Плакущев. Вот еще. Идем к параде его. Нашего семейства прибавил. Семенович у его плакущего изъяли. Отшлепал он года четыре на Беломоре во Отпустили. Вернулся и в колхоз вступил. Вот что выдумал. А потом жрать перестал. Види, кости одни. О, беленький какой. видишь, О, смотри. Узнаешь ли меня, Илья Максимович? Меня, нить Спирина. А? Узнал, узнал, узнал. Слышь, гроб мне сделай. Знат, мастер я, по гробам-то был. А тебе какой, Илья Максимович? Нашишь как? Али, гнобусом. А? Эко и столб свалился. А меня узнаешь? Ну, че, Никита Гурьянова? Вот и все. Не Не тревожься.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 я, может, колхоз ступлю! Дурь в башке твоей не кидал. А чего твоя башка стоит? Ты вот на! На! Поставь! Любознать не надо! Да бы я мог. Вот и смог. Яйца поставить не можете, а миром лезете управлять. Башка. Качан твоя башка. Что? Одня потянула. Ну и ступай назад с родной земли. Ступай. Чели позабивались, тараканы. Это я привет! Ааа, дядюшка! Явился, путешественник! Явился. И в полном порядке. Так. А, -а, -а. а ты что ж тут без имени? Орден зашиб. Зашиб. Э -э -э. Женился? Да нет еще. А чего ждешь? Наш род прикончить хочешь. Да а? вот и все еще богатую невесту еще. Это тебе еще нашинская крови осталась. Ну, слышал, до да директора допел. Допел, а что ты, дядя, анкету с меня снимаешь, что ли? А ну, какая там анкета. Как тебе теперь величать-то, а? Товарищ Даркин или а как? А ты вот что, ты зови, как сердце видит. Ну вот что, племяш. Ну, изъездил я страну, вдоль поперек. Назад, как видишь, вернулся.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 Сам ты дядя Захар председатель колхоза, а не доктор. Да, а ты без однак. Мы его решили в дом отдыха направить. Правильно. Только надо подумать насчет нового бригадира на его место. Вот что, Захар Вилович, Так. Собери актив. Так. И мы обо всем побеседуем. А да, это можно. Вот так. Кей, кей, командует. Да, вот еще что.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 <overstire> Анчурка Кудярова. Ну помнишь, вдова. А теперь брат за курами ходит. Вот ты пойди, потолкуй, погляди, порасспроси. Вот вот. Сходи, сходи. Иду. Здорово, Сейчас, тебя Стой, стой, кто такой спите а? а? Ой, я я я я, я, я, я, я, я, здорово. Сколько у тебя курта? Три тысячи. Один захворал, а на! ты то еще твой бы был, а то ведь колхозный. Ну-ка, дай-ка, дай-ка, твой, не твой, все мои. О, тыр-тыр-тыр. Э, Экая, благая. О, о, о. О, ведь у него же занозы. Когда приехал-то, Никита Семенович? Вчера.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 Приходи, как -нибудь. За петуха спасибо, а языком не болтай. и ты какая. <решит> <шит> <шит> да, я поднялась на высшую ступеньку. Вот и не признай, если меня не признает. И весь сказ, мол. Ну, докладывай, Захар Вавилович. Седьмой бригады выпало 17 человек. Ну, а теперь все поднялись. Но только бригадир Горов прихворнул свое дело сделал. Анализы. Говорит, что зараза произошла от заржавленных тазов. Этазы у нас не ржавые. Верно. Бактерию надо, видно, искать на двух ногах. Череп завелся в колхозе. Они командуют неплакущим. <реклама> он же был удохлый. Никита Гурьянов приехал. Под окнами бродит. Не он ли? <реклама> а ты <вехнул. реклама> а, не верь, верь. Никита.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 Улыбайся. тут тут. Видала я его. Как маленькой тычется, а не видит. Вот именно. В колхоз его принять? И на место Егорова. Пригоди Ты ночь с какой ноги встал? И комсомол протест носит. А что? А что протест?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 челку метком. СМЕХ Беша! Разрешается? Ну, товарищ секретарь. Ну! Эй! Эй! Давайте сюда подводы! Нароем это место и засыпем! Тьфу! А. Бешеный! Орел, А чего орел? А, а ты тоже хорош, нашел время. А тут, понимаешь, тебе тебе разговор был. Сторожем тебя хотят, пионером в клуб. Ну? Да на пахту, говорят, ты не способен. Да? Еще чуть-чуть. А вот и я тоже к самое говорю. А помнишь, как бывало? еще не проснется, а мы с тобой уж в поле работаем. Как дейманы. А теперь чего обидишься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 Пойдем-ка, брат, поле со мной. Да погляди, какие земли нарезаны. А, пойдем-ка. А? Пойдем. Пойдем, браток. Новый колхозник, вот тебе и бригада. Ну, ладно. Эй! <смех> Становлюсь усунули! Постой! Вот послушаем, что еще народ скажет. Ага. Да. Ну, а как? Муравей искать будешь? <смех> Буду. На той на земле живу. Буду. Муравей проищешь? А хлеб в поле осыпятся. А ну-ка, скажи, Никита Семенович, при Никите не осыпется. Может его в баньте пропарить? Да серкой, в обязательном порядке. Да не тревожьте вы его старую болячку. Нельзя. Для проверки. Правильно.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 Товарищ Счанцы, читай. Шестая бригада в следующем году обещает дать такой урожай. Пшеницы. 180 с гектара. Ржих! 20 пудов. Овса 150. просто 170. Ой-ой-ой. Отей-ой-ой. Да. И вызывает седьмую бригаду на соревнования. А я обещаю, товарищ Сталину, собрать урожай. Сам-30. сам 30 Сдал! Полхвальбишка! Ничего, ничего. Даешь? Даёшь! Принимаю! Принимаю! Подписывай договор! Да! Вот, вот это да! Чего-чего-чего? Подписывай! А чего? Давай-давай-давай! Гляди, за корючек какой-то поставил! А ну-ка! Эти это верно, закорючка. О, да и моя хвамильная роспись. А -а -а -а. Знаешь, как был граф Они черкнут и... <çut -cent Bom dia> а на полях я тебе типа распишу. Ну, так из-за куста и в Посмотрим. Да и глядеть нечего. Вы, лава, лава, фантанаки, я, вы, На утро весь без студиона стоял из вообще, сталы быть молодой, да? вдруг, вдруг из вообще душа не то. Чего ж не поможешь? А я тебе не говорил, чтоб с сундучком. Мало ли что ты мне говорил.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 Глазом на мир глядишь. А ну, -а -а, подожду. Корови откройте. Вот еще в одно место сбегаю и вот чего. Во сне приснилось, будто епих меня обыграл. Гушут горохова, я. Никита Семенович, Никита Семенович. Во враги у взяли? Взяли. Как вот, Так, вот. А на лошадиных могилках. Почистую. Хорошо. Хорошо. Ну, пушай себе, епиха, сказки, слушай. А мы шуруй, ребята, шуруй, пошей. <Зв�чат> Ух ты, помет тут сколько. Боременок, аюшки, и ты, на старых барских конюшнях навоз отыскал, тьму тьмущую, вот как. Во-во, вон там и конюшни стояли, а то-то -то навоз возили. Да-да-да, навоз возили. Как стеклеванный хлеб. А? О, перегной, как стеклеванный хлеб. <даются> ну и отхватил. Ребят! Бригадка моя, берите ломы, топоры и поможем Епихе, поможем! Стоп! Стоп! поможем. Чего это поможем? Кому это? Епиха? Навозец этот полет потом и кровью дедов и прадедов наших, вот чего Ну, об этом забыть надо, вот старом. то Навозки этот не Епихин, а и наш! и все с этим согласны окончательно. Ну вы это бросьте! А, -а, а Ребятки соколики! Ко мне, ребятки! На штурму возьмём без никаких! на а их, Никита! я их, Смолочёв! Препознательно! Кто вам такой закон дал, чтобы так лупцеваться? На войсце это открыла бригада Чанцова? Но. Ну, значит, на войсце Епихе принадлежит. <реклама> Все равно для колхоза мало, а Епихи как в раз. <реклама> <реклама> И где ночь-то таскался? Как и неугомонный же. А? О, где шатался-то? В церквёрке семнадцать голубиному Голубиного помёт О. А у епихи кто-то перегной спёр. Да ну. Да. Апсай! Голову б за это свернуть. А тебе-то что? Как что? Колхоз Колкусовщик? Ну, а еще портейка. Аннушка. М? Сынка бы нам займись. Вот а ты ласковый. Не думал я. Да я и сам не думал. и затяжная дела пошла. Кручусь вот с утра до вечера, а все крутится охотно. И пихчем Ты же, да что ты, милый человек? Ха -ха. Стану я с таким дерьмом связываться. На вузу, что ли, насилие да ты мне. Аннушка, ставь-ка самоват. Вот чего, я пиха. Давай-ка совет совместно держать. Давай совет! Да, Давай, ты, совет. Да. Давай совет! Вон да. без нас какая идиотра! Что твоя недрелая детка? Аннушка, чей-ку, чей Да какой тут чай? -ку, чай, -ку. чай. А? Ну тогда за влагой пошлем. Да ну что ты. Давай выпьем раз в жизни. Что ты, право выпьем? Ведь мы же с тобой короли колхоз.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 Ты зря, Никита, с навозом-то. А ты что нос суешь не в свое дело? Я к твоим курям не лезу. А надо лезь, И куры мои, и посев мой. Посев, вовре? Твой. твой посев? Ну и поши! Поши! А я, наверное, к тебе курятник пойду, да? А я Кирил Сенофоновичу. Не пойдешь. Ты мне кто? Жена или просто ЗАГС? Жена не батрачка. И ты не шуми. Язык-то привяжут. Слыхали, умартовали, прекратили так! Слыхали, Филан Савельевич, Филан помордовали с бригадины-то! Никита у епихи навоз спер, спер, ну и насмерть подрались, вот. Альц да ни сроду, ни суды, а Вокуды куды Любознательно. Вот, гляди, гляди, к Никите пошли!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 А если бы ты для себя, так не я, милиционер с тобой разговаривал. Ну ты у него навоз украл. А он по осени возьмет, но у тебя с поля хлеб увезет. Хлеб? Да хлеб! За хлеб башку свернел! Так да, вот и будете башки друг другу вертеть! Во! Во! Ты что? пальцы отсырода, не сюда и вол, кури сгибаются! Эх ты, философ! Изутель сырья! Судить тебя будем, дядюшка. Такого закона нет. А народная совесть, Никита Семенович. Кто хочет высказаться? А, а он пускай не зевает, не пих. Да, бы надо. Да, да, да, Накупал, бросил. да, надо. Да, да, да. Да, А жулики у нас, колхоз, Никита Семенович. Это прочь? А то из бригадиров прочь долой. Вот она, ржавщина. -то. Кто-то Никита Семенович? Ну, это уж воз не требуется. Ну вот, и прощена. Митька, Митька! Твоя жена рожает. Идем скорее. Ну вот еще. Ишь а? Ишь ты. Митрий, сын родился. Сыном тебя. Сыном. Ну вот, ну вот, видишь, ну вот и сын у нас родился. Подрастет, я его по торговой часть пущу. Я тебе по такому случаю замешу. Дмитрий, иди другого примать. Другого? Рихнулось ты, что ли? Она еще мальцы, ой! Позорище-то какая! Господи, позорище какая! то Что случилось? У Мишки четверых родила. Уродцы, говорят. Наверное. А говорят, нам ведь не похоже. говорят, говорят, говорят, говорят, говорят! Четыре сына! Один с рогами, другой мордахряков, третий лапы лягушины, четвертый летой медь. Четыре сына, один с ногами, другой мордахряков, третий лапы лягушины, четвертый летой. Вот какие. Что там спуталось?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 Ну что, дядя Никита, а? Я-то ведь, ну я-то теперь вот, и не выглядываю. Чего ж ты, Илья? До чего мужика довела? И разговор разный. Ну, кум, где? Где морда хряка? Где лапки? Где? Действительно, как есть людские. А только Чил, да? Кирил Синафлочка приехал. Это наверное, с актом приехали. Подимилицу еще позовут. Я, я теперь не по торговой части. Я теперь по утильфирю Маракуел. Ну. Да. Сыновей, сыновей, сыновей, а я тут шо, это не я, это вон она, вон она, и вот вести на его, вон она, водяная, водяная шишига. Недавно писали, одна американка троих родила. Экая благодать. Тебе бы такую благодать. Ничего, ничего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 Милый. А я думала. Он пуденька крайне Ее он ничего. Это Кирилл Тинафонович? Чего там? Увидишь. Это вот Елена тебе, а я ребятам. Преданная. Да, и бишь чай в этом деле замешан. Так это вот тебе, Дмитрий Петрович. Дмитрий Петрович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 Да это сознательный, а только денег -то передай матери, а то это пустишь по торговой части. <Свисты> <Свисты> Ух ты! Ты уже здесь, <Свисты> Ну, Митрий, пеки блины, <Свисты> <да>. Маш медом. <Свисты> да и в гости зови. <свят> Это все тебе, Елена, за подвиг твой от нашего колхоза. Живи и торжествуй во славу! <свят> как оказалось, какие красавцы! А ты говорил, урод? Не помнится. Как не помнится? Все время говорил, урод? Не говорила! Не говорила! Не помнится, урод. не говорила! В самом деле, чего ж ты, Елена? Чей это не позориться какая, четверых иметь, а слава большая. Отъезд, Дмитрий Петрович. От меня на зубок. И вот что, Елена, прошу тебя, отрежь мне одного сынка. Тише, тише, У меня дочка есть, сына возьми. Это я. Не. Сама рожала. Сама и прокормлю. Вот, мы сами, мы сами родители, мы сами родители. А Никит Семенчику. Я гором И все со мной согласны окончательно. Валяй, валяй, наярева. Эх. Вот, Егор. Весна-то она каждую живность шевелить. Здорово, Здорово! Здорово, Егорка! Никита Семёнович, не надо. Сына гулянь-то нет. А тут у меня, понимаешь, спор с Анчуркой. Че? Она боит на нее Егорка похожа. А я говорю на меня, Глянь. Вот. Ты как же на тебя или на Анчурку? Ведь он же это. О, нет, где ты забудь. Природа она так ведь сделала. Природа-то она умнее человека. А -а -а. Да. Егор, так гляди, никак не а? И нос прям летой твой, а? Да. Егор. Никита Семенович, когда чей думаешь, а когда на Волге пузыри появятся, старики ведь так баили. <свечес> <свечес> Смеется над нами дураками. Вот, слышь, сошлись два дурака и таясь друг от друга. Так ведь это на тобой. Не, нет. вот это уж на тобой. Не, на тобой. Не, на тобой. Нет, <свечес> нет, нет, <над> тобой. Нет, <свечес> Дедик Пугачёк тебе зачем-то. Эх, товарищ, весна-то какая идет, Весна-то, а? А ну, истинное словцо. Пройди на крыльцо, поговорить надо. Хорошо. Чего ж не сеешь? Знаешь поговорку? Сеешь грязь, будешь князь. э стоит, ночь, это значит князья не в почете. Чего ты повынешь? Сеять надо. Вот что, товарищ Пугачев. Хоть вы и районная власть, а я и вам скажу, земля, она царства не любит. Я вот вечер был в поле, от пахота то пошупал, а она материнская земля еще студиона. А ты ее сея а не щупай. Что она?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 Не твоего ума это дело. И давай отцу, давай! Мы еще поговорим. Пойдем. Ты чего не сеешь?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 Да милый, да хороший, да Чего ты, мать? Чего ты? баловаться-то! Чума это. Навредили тут. А уж вот этому не верю, и в башку не лезет. Не было еще такой подлости на земле кур перетравить. Так все равно, чтобы хлеб плюнуть. А вот чума может. Видел я ее на Кавказе. В один день 20 тысяч унесла. Подойди, Сахар Вон какие дела, за Вилович. Хорошо, что я еще сел выиграл. Семена в грязи не потопил. Хлеб будет, куры будут. Хлеб будет? Ну что ты, как ошпарили? В район еду. Семена наши пропали. В клещом семена заразили. Что? Тех кур придется сжечь, а то зараза по всему району пойдет.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 А чего плачешь, дурак? Ты не дурак. Ушел от меня. Ему-то радость нужно в миру искать. То радость все а он твою радость под Он Вон она радость. Небось, каждую курочку мужик вывел. А не эти. А вот и дурак. Лапу надо душить не так, так это. А он жал. Хлеб пропал. Ты вот что запомни. За язык-то, бывало, на кол сажали. Сам знаю, не маленькой. А ну-ка идем. -ка. Зачем взял? Для прикрышки. Пущай скажут Никита на процентов коммунист с мозгом. Вот я ему состряпал с семенами ты насчет семян-то зря. Чужу честь не отбивай. Идем, идем к плакущему. Стой. Так он вроде как помирал. Плакущего там. Нарочно помирал. Нарочно жрать перестал. Опел пес четверющий. Идем, идем. Ни огнем, ни кровью, Никита, нас не зальют. Мы сила. Соберемся, плюнем, и в раз море образуется. И ты действуй, Никита. Благословляю. Только одно помни. Одна веревка припасена на наши шеи. иди. Иди. У нас в районе Пугачев сидит, да и повыше районщика есть.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 Из-за тебя я семена попортил. Ты них попортил, не я, ты. И курей ты в костер побросал. Вот тебя прибить, пришибить, да и тьфу, ногой. Контрасволочь. Подкосил ты меня, Епиха. И веры у меня в человека нет ни капли. Стой! Стой! Куда я тебя черт понес? Иди назад! Ну чего смотришь? Невеста, что ли? Ну идем домой. М -м -м. Рыжий, черт. Идем домой. Вижу, епиха, у тебя душа лучше моей. И вот тебе моя тайна. Ты знаешь, кто семена перебор Нет. Плакущих. Да ну. Ты знаешь, кто на курчум упустил? Пугачев. Ну, Велотгусим мой бывший куп. Ну, ну, ну говори, говори Никита. Лянька, во, сейчас повезут их гадов. А Курту нет. Ну ничего, Чего? ты поешь какого-то яблочко. Моченого. Я тебе достал тут. Ешь и на село пойдем. С какими глазами, Никита?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 Иди, колдует. Эй! Ефист Семенович! Ты чего это там выражишь? Да теперь выражи, не выражи, и так видно. Племян! А сколько, по-твоему, даст? А? Ну что ж, пудиков двести. Э-э, а отвечаешь, как бывал я я советской власти. Триста буду. Да ну, а я и не знал. <свят> так и скажу его себе, Вот был какие труды наши окрепленные. Мы теперь в небо взвели, как иеропланы. Да. Куда белый коложан, постоянный горы лежал, так и речка да, Заиграл, пошел один, Мы живем в такой же в такой же горе, Занимаете? Урожай богатый идет. На весь Союз стал знаменит, а напился? А, все же на месте. именно на досках, доске. Видишь? А, у горюнцев какие? А? Ну, чего вам надо? А? Ничего им не надо. Хм? Вот я им песню спою свою. Здорово, брат, служивый, куришь ли, табачок? Трубочка надева, дай курнем разок. Трубочка надила, дай курнем. Ох, и жарко. Ой. Спасибо, Сергей, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо,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 Разрешу. Стеша, а знаешь, за что я тебя полюбил? Давно полюбил. Прет. Что же будем делать, Кирилл? Ты то а? из Волги воды взять и с аэропланов. Он где озорник, С ним бы сцепить? Закрываем, Юбки вон у баб, отобрать, полок устроить и над полем его развесить, а? не идешь. Это. Государство у нас большое. Помогут ешьте его. Это баба, а кто? Пекать. Что, не спится, Никита Семенович? пиха. Чего? Есть у меня одна думка. Ну-ну. Ты знаешь, что наши старики рассказывают про Миколину гору? Ну, чего? Будто там бездонное озеро было. Да ну, дурорину они порят. Ты постой, ты постой. Может, они верно говорят? Так ведь там-то теперь озера нету. Ручьи там, ключи бегут. Может, то озеро, то земля нутро затянула А ведь и Ебиха, слухай угу. Что, если эту гору попробовать взорвать Всем народу Да, а воду на поля Верно Иосиф Исарионович Прощаюсь со мной в Кремле Вы сказали Не забывайте нас Если надо, пишите Дело срочное Решили мы прорубать гору и вот значит, обращаемся к вам и просим вас. Мы я поговорим. <смех> пошли, <Спасибо, спасибо>. пошли. <смех> Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. I don't like Вода не пойдет. Что, ежели не продолбим? Gracias. Надлобим хребты. надлобим, Ну, надлобим хребты. Что, Митя? А? Отмотал. Все. Отмотал. Не двинуть, не повернуть. Ничего, ничего, Митя. Whoa! No!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 да не там ни людей-то, Никитса. Да уж он, Никита, припрячет зерно. Дядечка! Никитсим! Никитсимёк! Никитсимёк!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 Это самая великая отметина. С этой отметиной нельзя раком пятиться. Надо идти вперед. А идти вперед это значит народу верить. И я я верю. И моя самнушкой такая, и я с этим согласна. Сыпь, <сёпи, сёпи> ребята, хлеб обратно в амбар. Понадобится, бери, закладай фундамент новой жизни для ягорки моего. Вот для всех Ягора. <сёпи> люди пошел